Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, я продолжаю играть на фейке. Сегодня у нас 8 марта, дали нам праздничный бонус, 80 фуз и 8 рубинов. Ну я конечно же поздравляю всех девушек с этим праздником, но я думаю то, что мои видосы вряд ли очень много девушек смотрят. Поэтому, если кто-то смотрит, то поздравляю вас. Ну что ж, сегодня вообще-то должна быть якудза у нас, но ее не будет, потому что я не готов к этому. У меня нет арбалета, нет газовой, нет духуя, чего еще. Не, не, нечем просто мочить ее, якуджи. У меня только кувал есть и все. Поэтому этого, это якуджи пока что проходить не будем ее. К сожалению. А вот сейчас мы пройдем армагеддон с Максимом степом. Блядь, что-то меня лагает. А что меня лагает? А, не, не лагает, просто у меня тут что-то клавиатура заключила. Так, Армагеддон у нас очень сложный, сложный, ребята, очень сложный Армагеддончик. Как раз таки это самая Якудза. Ха. Нет, она закрыта у меня. Ну, короче, я ее на основе прошел, но я думал, что она тут открыта, Армагеддон, ну, закрыт, короче, у меня он. Не, не Армагедона. Сейчас. Блуждающий дух не пройдем, этих не пройдем. Го нормально. Арма закрыта просто была. Ну и, короче, сегодня я пройду, наверное, знаете кого? Кони босса, где даются арбалеты поштучные. Потому что для Якудзе нужно арбалеты будут еще. Ну, чтобы травить этого тигра атакера. Он травится хорошо. А я не знаю, как просто мочить его просто будет, чем. Я не знаю, чем мочить просто якудзу эту. Просто я боюсь, если я сейчас пойду на Якудзу, то я потрачу кувалды, все не пройду ее и все, пиздец будет тогда. Ну, поэтому вот так вот, я не пойду сейчас на Якудзу, ребята. Лучше пройдем сейчас Армагеддон какой-нибудь. Ой, Армагеддон, ну супербосса этого легкого. На основе я прошел уже сегодня Армагеддон, в принципе он легкий, я прошел его с Нубом с кем-то там, ну там легко, ребята, там реально легко легкий босс вообще. Ебать. Ну в принципе тут тоже легко, в принципе трудно блять. фермер охотник блять. этих нубов я уже проходил на фейке на этом раз не знаю сколько раза два точно проходил ебать 8 хп сносит и блок кидает ну чувак ты красавчик конечно затравить не мог так что делать ничего не делать ребята просто я сейчас немножко хочу уйти из-под урона как это сделать я вот так вот сделаю в принципе, чтоб меня просто не уронили все вот сюда съебусь. Тут будем находиться, пока что. Короче, я топ нубчик, он пишет, понятно. Так, ну в принципе все, тут легко. Я вот думаю сегодня сыграть, может быть на этой битва гладиаторов сыграть там, если останется вести еще, потом посмотрим. У меня сейчас вообще Бомжую по фузам по рубинам. Мне как бы надо как бы из этого положения как-то выйти быстрее. Нужно купить что-то купить нужно. Короче еще будет. Я подумаю что. Либо арбалет, либо газовую купить надо будет. А там как попадает четенько. Сейчас надо будет здоровить еще фермера этого ебаного, Чтоб он тоже травился как бы. Так. Ну в принципе. А он хочет кувалды двоих ударить. Ну тоже можно. Лучше травить, чувак, лучше травить, Кувалды потом можно ударить. Хотя они сожрут, скорее всего. Они заются, я отвечаю. Критический урон, блядь. Нихуя себе урон, блядь. 2 хп урон Крити критический. Такой же, как это, как от обычной от охранниковский Видели то, что не изменился урон, нихуя. Как был, так остался. Так. Что мне сделать? Ну, у меня есть минка. Как обычно, такие ходы люблю делать, ребята. Вот. Берем минку ложку и просто сливаем ту ложку потому что делать нехуй. Просто хоть какой-то урон маленький смысл Хотя это, в принципе, смысленно. Ну ладно. Стоп, они не отходили, у тебя есть минка NLO. Ну как раз только что сделал этот чувак. Только, правда, там охотник может уйти оттуда. Вот фермер уже не уйдет. Видите, как там ямочка, он такой, такой угол там еще так сейчас в принципе главное стоп он как бы не добил моего максима и все напарничком кстати ребята стримы возможно я пока что не решил еще но возможно будут выходные вот я решу за выходные за эти за следующие выходные вот эти выходные закончились сегодня уже как раз у нас вторник и следующие выходные я уже решу точно проводить стримы или не проводить потому что Посмотрим, надо будет тестировать все там. Настраивать, тестировать. Так. Посмотрим. Ну хотя тут смысла нет проводить стримы на фейки на этом Потому что, знаете, я подумал, что мне делать в, в стримах этих. Ничего просто не, не, не делать нечего там в стримах этих. Потому что, как обычно, там миссия закончится. Я пройду босса, какой там, пройду босса и дальше что? Миссия закончится и все, блять. Где играть? На ставках играть. Вот по тупо, блять, ребята. Можно просто обычный видос писать лучше. Я думаю, так лучше. Ну, уже еще решу, короче. Пока что еще не решил просто. Пять минут снимаю, в принципе, сейчас быстренько пройдем. Потом пройдем босса там, где есть арбалет, ребята. Так, что делать? Что делать, что делать? Что делать? Я не знаю, что делать. Заборюсь чуть-чуть пробираться вниз, короче, потихонечку, маленьким порциями будем рыть вниз, <coughs> мастер просто. Скорее бы уже они блядь исчезли, так сильно ебучие, потому что заебали реально. Надо быстрее. Самое то, что меня больше всего бесит, это то, что надо ждать чего-то, что-то чего ждешь постоянно. Жду, пока он добьет их тут играть нечего против них, против этих фермеров-охотников. Если то, каким-то чудом, он как-то меня выгнет от, оттуда, с эти, с эти лазеры эти, и зауронит сильно. Но это шанс маленький на это, ну хотя может быть есть большой шанс. Я хуй знает. Давай себя, красавчик, просто. Ну, блять. Гоу газ. Сейчас поле. Да? Нет, поле помогло. Наоборот. Так, сейчас, ну, как обычно, сейчас я чуть-чуть сварочкой иду Сюда. Надо вниз спуститься успею или нет до, оконч... до кончания боя спуститься вниз <с> просто интересно да вряд ли успею конечно сейчас можно использовать каким-нибудь там. ракеты синенькие там я еще боюсь что мне сейчас проебет еще Максим <с> вот это будет реально плохо если он проебет бой потому что там откинет на эти лазеры и все и пизда 100 хп снимет даже 200 может ну хотя вряд ли откинет уже. Видите, как он стоит там? Если только будет там атаковать, коктейль молотовки, кинет там какой-нибудь там, видите, ружьем атакует и все Сейчас надо сенсорку кидать. Сенсорку или в или. Ну или бы еще у нас еще один. Ну, там без разницы уже. Сенсор. А, у него же полный бронер, ребята. У него же полный бронер. Во, уже другое дело. Чуть больше. Накопался я. Ебать. <смех> Прикиньте, убьет реально сейчас. Навряд ли убьет. 100 хп, все. Добивай. Кстати. Легкое. Армагеддон, ребят, очень легкий сегодня. Ну как? Я просто прошел его вообще со второй раза, с, со случайным напарником, с новым с ним вообще, с новым, бомб, у которого 100 рейтинга было. Прикиньте? Нет, не 100 рейтинга, 1100 рейтинга было у него. Я прошел с ним армий Вообще, при, прикиньте, ребят, повезло чисто. Ну, как повезло. Я вообще играл весь, весь бой один просто напросто. Напарника убил, короче, сам. И весь бой один тащил. С этого раза, ребят, прошел. Так, ну все, прошли. Кстати, у меня сейчас новый уровень поднимается, да? Да-да-да, ребят, надо, короче, сейчас быстренько получить на своей основе. Так, две овцы и авиудар. Сейчас я быстренько, быстренько, сейчас иду на основу, на свою, забираю рубинчик этот. Сам у себя забираю, потому что, блядь, это очень важно, ребята, для достижения, для моего. Надеюсь, это да, это вот моя страничка, все. Быстренько, быстренько, быстренько на основу быстренько заходим сейчас только я блять 15 уровень получил в принципе сейчас быстренько заходим так так так так так так, так реакцию качаю себе и рубинчик, все. Заскриню. Сейчас заскриню. Все, заебись. Теперь возвращаемся на фейк, а, забираем бонус 75 рубинов, фуз, блять. А, так, ну и что и. Зайдем еще, кстати, сюда. В группу игры Вормикс. посмотрим там. Должно быть что-то. Ну да, я как обычно пропустил. Чуть-чуть не вовремя зашел в игру, блядь. 2.00, у меня 22:10, блядь. Пиздец. Опоздал чуть-чуть совсем, блядь. Я хуею. Так, ну что, ребятам Надо пройти босса какого-то. Так. Атаку качаю сюда. Так. Тут ч, по достижениям? Да ничего. Так, босса, босса, босса. Нужно босса заебашить какого-нибудь. Я кудзу не хочу, потому что. Так. Где-то я видел тут арбалет. Ч, фермера пройти? Ч, <свеч> реально фермера пройти? У кого еще есть? Да нет. Я думаю, фермера пройти. Блять, реально пройти фермера, потому что, блядь. Победить фермер, не собирая яблок. Собрать для нас яблок, не пропустив. Короче, просто пройду достижение одно и все. Без яблок, которая. Так, ну тут сразу скидываю вот туда нахуй. Ну да, как обычно, мастер я, скидывание. Хотя, в принципе, можно было бы заставить фермера взять яблок 8, но это долго, очень, знаете, это очень долго и нудно, ребята. Попробовать стоит? Я не знаю. Смысла не вижу никакого. Это очень долго, ребят, на видео, тем более. Ну, потом как-нибудь попробуем, потому что сейчас не хочу просто. Сейчас просто лень, ребят. Сейчас просто прохожу и бросим. Ну, блять, как обычно. А, нет, топил. Достижение одно выполнил, короче, все. Похуй. На стену. Разместиться. Так, ну что там? Давай-давай, достижение самое Так, опять у меня какая-то хуета. Сейчас я экран чуть настрою, блять. Какая-то не знаю. Какая-то дичь происходит вечно. С экраном дергается вечно как-то. Блять. Ну, у меня, короче, тут запись надо пере переостановить, ребята, чтобы все восстановить. Сейчас, секундочку. Ну что ж, продолжаем, ребята. Так, что у меня, в принципе, еще? У меня есть один миссий пиздец, да, ребята, как много? 11 миссий. Я не знаю, стоит ли все играть сейчас на видос или не стоит, блять, это очень долго, это скучно. Ну давайте будем играть в войны наемников этих. В принципе, это нормально так. Так, давайте соберем команду. Поиграть можно, так. Ха, прикольно, я уже использовал вот этих троих. В прошлый раз я как бы играл за этих троих, как бы, помнится, на видосе. Теперь мы должны собрать другую команду уже. Так. У этого чувака веревка. Это очень хорошая штука, ребята, поэтому я беру его. Так, а как? А, -а, а, так я не понял. У меня же команда есть, что ли? Не могу никак понять. У меня команда уже есть. То есть я могу сейчас убрать с команды кого-то одного. Так, нужно, короче, веревку иметь в запасе. Сейчас я кого нибудь уберу так вот это кто у нас убрать с команду нахуй так и возьму вот этого чувака в команду потому что у него есть, это очень полезная штука ребят веревка. и арбалет еще есть очень хорошо так этого оставлю потому что у него тут огнемет есть луч есть пита есть даже для выносов арбуз тут ну, так можно играть сохранить а теперь в бой посмотрим на что я способен я в этот раз, потому что тут бои реально интересны, ребят, на этой ставке. Они очень быстро, во-первых, и очень интересные. Так, сейчас, в принципе, нужно как-то утопить этого бульдозера. Попытаться. Я не знаю, кто уходит первый кто не уходит первый сейчас. У него тоже есть такой демон, но тут тоже веревка еще не была, да. Значит, я попытаюсь сейчас как-то бомбарды этой. Ох, ебать, снайпер просто. Вот я просто отец, ребята, просто мастер бомбарды сейчас в принципе надо еще раз также сделать как я так что, что сделал. В принципе есть шансы на утопление хотя в принципе сейчас пытаюсь я можно и базукой топить и овцой и этой овцой но очень опасно ребят очень опасно можно арбуз кинуть пойти но арбуз тут самое надежное средство потому что он нигде не останется скорее всего да Тут по-любому утоплю его, да. Так, заебись, утопили. Теперь нужно утопить этих в эту дырочку Быстенько, быстренько, быстренько. Бояе очень быстрые, ребята. Очень быстро очень такие знаете эффективные. Тут дают за дают за них ресурсы еще как раз, которые мне очень нужны будут. Так, сейчас секунду меня тут отвлекают просто. Я тут сейчас ход солью отсой. О, я вынес даже его, блядь, отлично. Так, блять. Продолжаем, ребята. Отвлекают, блядь. Можно, в принципе, пойти с биты вынести. Вон я уже ничего не, в сделать, потому что очень, блядь, медленно все, блядь, делаю. Полхода прошло, пока я тут отвлекался, блядь. Сейчас надо добраться к этому дауну и вынести его нахуй. Потому что он знает то, что, блядь. Он думает то, что наоборот. У меня нет веревки никакой добраться к нему. Но у меня все есть, блядь, ребята. Сейчас доберемся в ребенка и вынесем нахуй эту штуку так надо быстренько быстренько все это делать так быстрей быстрей быстрей быстрей быстрей вот таким путем мы выигрываем бой первый заебись минус 3 утопил очень быстрый бой ребята такой вот. идем дальше следующий бой интересно <кхм> <кхм> <кх> Он ходит первый, значит отлично, у него весь веревка, как бы тоже теперь. Хм, сейчас. Я должен как-то утопить кого-то. Кого? Тут топить можно. Он тратит порт. Еще один порт. Или что он делает? Ты просто бог, чувак. Нас два затратил меня. Так, у меня есть фейерверк. Нету фейерверка. Значит, что-то я должен придумать что-то должен сделать М -м -м -м, пиздец только дом я ну короче как-то так я сбитый вынесу я его я хуй знает можно выносить ребята пытаться по крайней мере точно можно Дальше дальше не знаю сейчас я кидаю арбуз этому дауну ухожу ага, бомбарду красавчик чувак спасибо я кидаю арбуз быстренько быстренько и съебываю отсюда нахуй быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее давай давай ебать я бог сейчас надо вынести этого да у нас биты. быстрее а он сейчас ходит сука, он ходит блять какой он ходит реально пацаны я не понимаю в чем ходит обидно что он ходит ну ладно Как спастись как-то спастись как-то надо угу. у меня короче пытается утопить тоже сейчас я должен как-то добраться до него так как с помощью веревки одной веревки блядь а тут я уже две потрачу тогда ну, ладно берем так делаем туда я мастер просто мастер сука не хочу всирать, ребята, просто. Не хочу очень всирать, вообще просто. Придется всирать, наверное, один раз. Потому что тут, тут знаете, бои очень как-то еще. Зависит от того, где ты появишься еще. Вот я появился тут внизу, в самой... Уже приходится тратиться. Веревки там всякие. А просто раз я играл без... без веревок, ребята, вообще. Так, он пытается у утопить, топить, но ни... нихуя не получается у него. Это хорошо. Сейчас он сам утонется там, да? Я, в принципе, могу его совцы сейчас утопить и все. Даже не никуда уходить, потому что пошел он нахуй. Осталось убить этого ДЦПшника одного. У меня есть веревки, в принципе, все. Я до него доберусь спокойно. Так. Охранник ставит. Два охранника ставит. Охуеть. Тут уже поворот. И Авиудар использует. Ебать, минус два дал, сука. Один на один остались так ну в принципе сейчас я его должен как-то зауронить хорошенько другого варианта тут не вижу никакого огнемет ну да огнемет тут неплохо сработает так сейчас у него 100 хп осталось чуть меньше чуть больше да надо как то его добить быстрее как его добить надо как его добить ребята как его добить как его шлюху добить больше снял урод так надо что-то придумать срочно надо что-то придумать может это себя скульптонамита еще что есть бита есть бита я его не вынесу никуда а может вынесу я хуй знает ребят что делать у меня тоже есть хуйня это ебать сука она же не сенсорная граната она же не срабатывает так на него надо было про пробел нажимать Ой, пиздец, ребята, просрал, тут просрал из-за этого. Я на на нажимать пробел надо было, и все блядь, это выиграл бы тогда его. Ну кто это, блядь? Ну, какой-то нубас, блядь, какой-то, блядь, сука. М -м, блядь, ненавижу, почему-то нубам. Чаще все чем задротом. Задрота они какие-то, блядь, не знаю, они как-то играют, так же, как и я. Ну, бы они как-то по-другому играют, не знаю. Как Какую-то хуйню делают, ничего не понимают, блядь, и выиграл только. И не понимаю этого, блядь. Сука. что делать? Я хуею, блядь. Ну, хоть и уронил неплохо. Сейчас сру наверное, блять, опять. Я хуй знает, кто это такой вообще, блядь. Какой-то авиатор, блядь, играет. Ну, хотя бы, блядь, я пытался, ребят. Если бы я тут начал на пробел, я бы выиграл, ребят, отвечаю, блядь. Ну да, ставочка, конечно, вообще. Дико просто поражает меня. бьет кувалды меня сейчас ходит сходит кошак надо как-то быстрее добираться наверх надо вот так вот лезть жалко очень тратить веревки этим у него кстати, нет ировок да у него нет веревок это хорошо давай давай давай давай ну короче как-то так пока что я играю с ним на урон тупо Успел я залезть таких к нему, ну, неплохо так получается пока что, что тупо огнем я ебашу. Сейчас ходит демон, как раз таки не Утоплю этого авиатора, надеюсь, по крайней мере. Если нет, то нет. <ст Levita> Если за, то да, а, надо, то Надо Надо залезть наверх, ребята, наверху быть постоянно, потому что у него нет веревок ни одного, ни одной, потому что у него нет демона этого, да? Это хорошо. Это очень <ît> хорошо на самом деле. Так, сейчас ходит демон, я кидаю в арбуз. Жду переход хода этого ДЦПника. А может он вылетит вообще может сейчас. А может не вылетит, я хуй знает. <laughs> ну, сыграем еще одну тогда каточку, потому что, блядь. Я не знаю, у меня миссия пока что есть, время есть, пока что снимать можно. Ну, это уже был уже завтра, ребята, потому что сегодня я уже, блядь. Я не знаю, что-то я днем вообще играл на арене на этой, на основе на своей. Нормально, затащил там, блядь. Уже достижение выполнил хорошее. Так, сейчас кидам арбуз, я тут останов... Останов... остановлюсь, потому что, блядь, тут вроде как безопасно, пока что, ну, как безопасно, тут. Пока что я жив еще, Ясно. Так он не. он ходит или нет? Он не ходит сейчас? Или ходит? Он не ходит сейчас? Туда хорошо, что он не ходит. Тогда сейчас -то я его скину туда, вниз. Чем? Чем его скину? у него ложка есть? у него переход есть, блять, охуеть у него переход есть сука, у него переход, пиздец Н ложка есть, я охуею и переход, Н ложка есть, блять, и все что угодно у него есть а, он хочет этого бубенчика моего вынести, охуеть а вот хуй тебя, чувак они а не вынос я что захотел, блять Брата, ну может я тебя сейчас тоже вынесу как-то. Ну как? Как я вынесу его? Ладно, сейчас просто овцой ебану по нему. Может отскочит куда-нибудь там. Не, мало у меня атаки, блядь, у меня... Видос пишешь? Видос пишу, чувак. Да, пишу. Да, пишу видос, чувак увидишь что я ответил на видосе даже говоря на страницу зайду зачем не надо чувак сходить никуда что он хочет написать 84 тысячи рейтинга и что ты хочешь я не знаю я прошел супер босса <coughs> давай давай давай ой молодец мой молодец чувак Ты всрёшь таким путем теперь. Теперь точно всрёшь, блядь. Так, сейчас я этого рака откину, наверное, лучше динаметом этим. Так, быстрее, быстрее, быстрей. Ой, я бог просто, я бог, я сейчас могу срать сейчас. Видите? Но я, по крайней мере, сейчас откинул, да, откинул, допустим. Паразиты кидает. А кто сейчас ходит? У меня ходит другой перс. У меня ходит демон, дебилка. жалко мы сейчас терять могу сейчас что-нибудь пробуть сварочка могу пробудиться я хуй знает или блять ну просто сейчас авто это так сделаю нахуй я так сделал блять сука даже ничего не подумал я хуй знаю что делать ребята тут такие блять Ходы тупые, глупые такие, ну как глупые, не глупые, то что-то арсенал таки, такой маленький, блядь, выбор такой маленький арсенал. И то, что, блядь, время очень мало дается на ход, блять. Это пиздец просто. Я просто не могу с этой ставки просто. Я просто не знаю. Да блять, залез. Сука. 10 секунд осталось. Ай, блять. Залез, ладно. Иди нахуй отсюда. <соспит> боксерчик пизду нахуй, Понял меня? О, молодец, там будь. Теперь я выиграю, чувак, тебя. Точно выиграю. Потому что у тебя нечего, нечем, короче, ходить. У него порты, блядь, есть. Сука, у него порты есть. Давай, давай туда. Ой, блядь. <соспит> <соспит> это обидно, ребята. Это реально обидно. Сейчас меня сейчас вынесет еще. Так, может, у тебя, блядь, нет переходов больше? Иди вниз, иди вниз. Ой, это моя умничка просто. Ой, это моя умничка. Иди вниз, нахуй. Я сейчас тут так слышу его, нахуй. А не показывается. Сейчас я тут бомбарду кину тебе. А я смогу после этого уйти? Я хуй знает, прискнул. Блять, мега просто урон. Сука, мега, блять, бомбарда, нахуй. Иди еще ко мне, иди. Иди порт, порт тратить. У него порт есть еще один. У него еще один порт есть, кстати. А вдруг у него 4 порта, блядь. Ой, молодец. Стой, стой, стой, у меня сварочка есть, Тихо, Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. стой, стой, стой, стой, стой, есть. Сука, я стой, Я стой, стой, стой, стой, стой, стой, Ну стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, а, так можно играть сколько угодно, да? Через 6 дней заканчивается здание. Прожжение 2. То есть, тут еще можно играть, да, получается, или как? Ну, ладно, в бой еще раз сыграем, что? Так. Что делать? Что делать, ребята? Что делать? Что делать? Что делать? Сейчас попытаюсь, короче, зауронить как-то. Ну, короче, как-то так пока что. <coughs> Будем все наверху, чтобы он как бы не добирался до нас больше теперь. Ну, у него порты есть по любому опять. Я забыл. и не знаю, у кого то с порты, кого первый порты есть, у кого у еще что есть. Авиатор, бульдозер бульдозер не знаю, что есть там сварка может какая-нибудь. Да, сварка у него есть у бульдозера. Хотя она у всех есть, по-моему, сварка. О! Кстати, можно с арбузками туда. У меня арбуз есть? Да, заебись, можно арбузик кинуть туда. Блять, бог, сука! Бог арбуза, блять Нихуя себе прям нормально так кинул его. А я-то думал, что я вообще плохо кинул. А так более менее нормально кинул. Ну, а сколочки нормально полетели. Сейчас этот авиатор там сохнет сам. От водички, да, такой. Бубенчик не ходит, он, блядь, он ходит, сука, он ходит. Надо было, чтобы бубенчик ходил. Блять, что у меня, блядь. У меня опять эта хуйня, блядь. Все, вот так сделайте все. У меня экран дергается, ребят, почему-то. Не знаю почему. ну ложка. Давай утопи его нахуй. Утопи, сука. Молодец, блядь. Сука, я ру просто где-то. Прям я ванвую просто. Вся утопила его нахуй. Красавчик просто. Ты, блядь, рак. И меня под вынос Ну, хорошо, хорошо. Я тебя понял. Я тебя просто понял. да, короче, как то его тоже под поставить? Поставил хуй ⁇ под вынос. Ну, ладно, сейчас наверху стою, как бы. Мои оба оба первые наверху стоят. В принципе, это плюс мне то что наверху стою я ну а дальше Дело техники уже блять надо короче наловчиться играть на этой ставке потому что что то я вообще что то нублю надо ресурсы брать ребята а ресурсы хорошо тут набирать арбуз кидает тоже арбуз есть что ли Ой, молодец. Так. Так, как мне сейчас выносить? Попробую, короче, эту хуйню. ладно, пускай они там будут наверху, внизу. А я вот наверху стою. Посмотрим, что ты сделаешь, чувак. Да вот хуй тебя, они не урон. Опа. Нихуя себе, блядь. Умно. Кстати, может я вынесу его нахуй? ой молодец я просто отец первый бой самый охуенный был который я минус 3 дал сразу блять сбиты блядь в конце еще вынес а вот эти бои в как-то не очень ну как не очень я просто нублю. рукожоплю так скажем я не знаю какой у них арсенал нужно выучить простых способностей, ебать сейчас я тебя вынесу чувак каким путем я вынесу тебя я не знаю каким путем но я сейчас тебя точно вынесу крайней мере за уроню хорошо это точно может я сейчас вот так сделаю что за хуйню я делаю блять опять мог просто арбуз кинуть нахуй я так делаю блять арбуз а эту динамит мог кинуть на зауронить пиздец ну и все блять сейчас меня тут выебит нахуй один хп один хп у меня перехода нету. У меня но есть. У меня есть Так, а сейчас я просто его сейчас случайно добью и все, Ч взрывается под мой перс, все. Ну, На нахуй все. Не-не-не-не. А, фу, повезло. Так, еще один боев сыграем, в принципе, наверное, все, ребята. Не хочу больше. Просто не хочу. Так, бубенчик ходит. Что ты сделаешь? Я думаю, ничего не сделаешь. <свят> а у меня кто? У меня ходит... Нет, у меня ходит бубенчик тоже первый. И что мне сделать? Веревкой добраться к нему. Дальше что? У меня есть узишка. Нет узишки никакой. А, так, вот он что делает, блять меня вниз скинул. У меня бита же есть, блядь. Ч ⁇ блядь? А у него это защита от биты, короче. Щит провокатора, блядь. Ай, блядь. А может вынесу за его? Я думаю, вряд ли вынесу. Ну... Но... А все уже. Нет времени даже думать. Ну, хотя бы неплохо так. Хотя бы так, ребята. Так, дальше что? Что дальше? Я не знаю, что дальше делать. Потому что тут такая ставка непредсказуемая вообще, блядь. Так, он мне сейчас ходит, чувак, этот. О, давай подбиту прям. Ну хотя битву не сработать никак. Может огнеметки, наш да, уж. Я черну нехуй. Давайте огнемт да. У него хп много, ребята. О, неплохо вообще так. У меня же бонус как у него есть. Пиздар, он стал так хорошо, блядь. Дальше я дам, дам, дам, дам переход. У меня есть переход, у меня нет перехода. Значит, я буду ждать своего хода. Я зажариваю нахуй до конца уже туда. Так, что он? Трезубец, да? Охуеть! под бонус меня кинет. Братан, не надо. Не надо, блядь. Сука, он не ходит сейчас у меня. Так он его не вынесет потом никак. Ладно, сейчас забираюсь наверх. Придется все равно. И, и, и. И. И что? И что? Блять, что делать? Ладно. Нормально, короче. Шансы равны, так скажем. Пока что шансы равны реально. Потому что и он, и я пока что мы не тупим. Ну как не тупим? Просто играем на урон спокойно. Меня подвыносы ставят, блядь, смысла нет никакого Подвыноса ставить. Меня просто уронит. Так, сейчас быстренько забираемся наверх. Веревка и так, и надо как-то... Блядь, нахуй, веревку проебал одну. Да залазь нахуй быстрей. Все, у меня нет, нет веревок ни одной. Сейчас его за просто. Давай, давай, добейся, добейся, добейся. Ну почти добил. Пока что я выигрываю, ребята, пока что я больше зауронил, чем он у меня. Плюс у него хп чуть больше был, чем у меня в начале боя. Изначально, так скажем так. И просто он себя сейчас как дебил уронит. Так, сейчас я просто сейчас кидаю диаметр и все. А, так, давай, давай, давай, давай. Съебуемся отсюда. А, отлично, просто. Отлично, я же выиграю, ребята. тут даже. <coughs> Последний бой играем и все. Это видео будет называться как, ну, наверное, достижение за фермера назову. Давай, давай, приеби, пожалуйста, перса. Ну, блядь, чувак, ну. Так, чем можно его зауронить теперь? Лучом, лучом двоих сразу этого и вот этого надо. Отлично. Я его скинул туда вниз. Теперь надо бить этого дебила. У меня еще вце есть. Все, чувак, просрал ты. Я просто мастер. Это не кто. Бубенчик, бубенчик, бубенчик. У меня три перса еще есть. Прикиньте, ни одного перса не, не убил. <coughs> так, сейчас. А, он сдался, сам Награда. Так. Раз. Стофус. Одна это. Три этих. Три прицела дали. Вообще неплохо, ребята. Вообще охуенно дают. Ресурсы пиздатые тут на самом деле. Ну, редкие, так скажем, афузы вот. Ну, мало фуз, ну ладно. Что поделать. Могу, в принципе, еще раз пойти, но смысла какого? Я тут не вижу смысла идти еще раз. Потому что, ну, очень долго, ребят, пишу уже, видос. Потом, потом. Будем вместо миссии проходить эти наемников воинов. Пока что еще задание у меня есть. шесть дней еще есть, как бы. Будем проходить эти шесть дней. Ну а теперь я прокачаю реакцию всем. кланов сам так скажем там, дальше еще кому всем друзьям кстати ребята чего вы не качать мне реакцию блять я от вас жду реакцию вы подводите мне сколько там подписчиков много блять и друзья добавляются тоже блядь. давайте раз добавляете значит качайте реакцию блять то чистку сделаю все блять даю нахуй всех ну, все всем пока ребята